Здравствуйте! Я рад вас приветствовать на нашем канале Тусел. Сегодня мы научимся делать вот такую прекрасную розу. Итак, приступим к нашу розочку. Для этого нам понадобится вот таких три зеленых квадратных листа и три красных квадратных листа. У меня тут размер 21 на 21 сантиметр. Вы можете взять поменьше. Потом розу просто из таких. Стоп получается большая. так приступим. Начнем с вами с красного листа. Так, сгибаем его пополам. Переворачиваем поправки не сделаем. Теперь сгибаем каждый, каждую сторону в центр. Такой, с другой стороны. Разворачиваем. Теперь в вот эту сторону сгибаем к этой винизгибе. Сначала про, про лучше, и здесь получше. Переворачиваем. Теперь вот эту часть. Погибаем. К этой линии Теперь смотрите внимательно. Уберем берем вот таким образом видите, да? и сгибаем эту часть, сгибаем к этой линии так. еще раз попробую, смотрите, так вот и вот так, теперь мы переворачиваем теперь вот эту часть мы должны подогнуть вот прямо вот этой линии вот так вот смотрите здесь одновременно мы и выкладываем и получается у нас вот такая фигура Переворачиваем. И этот кончик сгибаем сюда. И этот кончик загибаем вот сюда. Далее мы сгибаем эту часть вот прям от этой точки. Сюда. Вот так вот. И соответственно с другой стороны то же самое делаем. Зеркально. Вот так вот. Это у нас готова одна из частей для розы. Теперь поступаем к зеленой части. Это будет делаться для... розовой розовое дело для лепестков, а зеленый дело, как вы наверное, догадались, для листьев розы. Мы ее тоже сгибаем отлеточек пополам. Эту и эту часть сгибаем в центр. Вот, смотрите, что он делаем. Лист. Теперь вот эту часть сгибаем в какой-то линии сгиба. Сначала мы тоже их погладим посильнее и сейчас сильнее. Вот. Приворачиваем, теперь вот эту часть Скейтвень гибы, и заворачиваем источек и делаем следующим образом как у нас получается так. Иду их с вами таким образом угибаем вот так и вот так то есть еще вот так и вот так, так. и на красные точке но есть отличия вот этот кончик угибаем вот к этой линии. вот так удивляем и еще потом сгибаем вот таким образом. Теперь разворачиваем. И вот эту часть заправляем вот сюда. Прямо в той линии, так вот. вот. А Переворачиваем. Может у нас не точно получилось, сейчас мы ее поточни туда. Заправим. Вот так. Вот так. Вот. так. Так. И теперь с этой вот этот кончик сгибаем. Сгибаем. и забиваем вот таким образом вот у нас получилась вот такая часть и вот такая часть вот таких нам надо там три чтобы было и таких три для этого я уже заранее приготовил листочка для этого и делаю такие вот шесть заготовок, из которых будет у нас в дальнейшем делаться рост. Я еще, как вы, догадались, уже заранее сделал дополнительных по два элемента, чтобы побыстрее все это закончить. Нам нужны идти вот 6 компонентов для создания нашей рост. Начнем мы с зеленой части. Красный пока берем. Берем выступаем. И разночим. Один элемент. Берем второй элемент. И вставляем тут сюда вот таким вот. Раз. Далее берем вставление. Вот так И вставляем вот такую часть. И вот у нас пока готова первая модель. Отставляем ее в сторону. Берем красные наши элементы розовые точнее и тоже их соединяем между собой берем вот так вот следующий берем вставляем вот эту часть вот, вот эту часть это вставляем вот сюда а это вставляем вот сюда эту часть, а эту вот, смотрите, вот так. Раз, и два. Вот. Теперь берем нашу зеленую часть. Вот и соединяем их вместе. Это вставляем. Да, это сюда. А это... Вот так. Вот. вот так. Вот у нас получился кубик. Заметьте, вот эти зеленые части, мы их не заправляем. Видите, да? Мы их не заправляем. Теперь смотри, что мы с ними делаем. Мы их берем, и расставляем вот так расстреляем так расстреляем и так расстреляем и получается у нас с вами вот такой вид это будет наше листья для розы и вот саму розу аккуратненько начинаем вытягивать очень аккуратно значит вот так вот. следующую аккуратненько тоже И наши, в принципе, слезы готовы. Всего вам доброго, давайте поправим так. Так. У вас, может быть, еще получше получится, можно поработать. Это я оставляю так сказать, вам возможность поаккуратнее делать эти строчки и другие элементы. Всего вам доброго, до свидания, смотрите канал, канал ПСР.